Пьяный врач мне сказал, тебя больше нет. Пожарный выдал мне справку, что дом твой сгорел. Но я хочу колбасы. Я хочу колбасы. Я так хочу колбасы.